Ура! Новый урожай! Завтра буду собирать. Какой чудесный день. Где моя тыква? Завтра расскажу друзьям. Да кто опять грабит мой огород? Ты мне продашь тыкву? Я бы дал бесплатно, но кто-то их ворует Что будем делать? Я знаю, как тебе помочь Это, наверное, крыса А у меня есть мышеловка О, круто! Какая большая, что будем делать? Зажарим. Отберите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Жалко, давайте отпустим. Окей, только больше не проходи в мой огород. Бра. Пингвин возвращался домой из путешествия. Но вдруг поднялся смерч, и кораблик попал в него.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 И поставили туда реактивный двигатель. Счастливого пути. Спасибо. Это был спокойный день, пока не пришел мой друг. Ух, вставай, быстро идем за грибами. Ну я, конечно, вышел, чтобы сказать ему Ты что меня будешь? Идем за грибами. Мне скучно и вообще идем за грибами. Ну ладно. Ура, я за корзинкой. Ладно, мне тоже корзинку нужна. Все, я готов. Я тоже. Ну, пойдем туда в лес. Пойдем. О, грибы. Чур это мои. Эх, ладно. Мухаморы. Мои. Мы собрали еще немного грибов. Все, я устал. Давай отдохнем и съедим грибочком. О, давай. Ну все, надо домой возвращаться. Ой, а где же дорога домой? Мы что, заблудились? А ты кто? Живой куст? Стой! Ты знаешь как нам вернулся домой? Да, знаю. идемте за мной. Куст показал нам дорогу домой. И мы пошли за ним. И вернулись домой. Спасибо, Кустик. Пожалуйста. Привет, ты не видел моего пингвина? Нет. А может кто-то его зажарил на сашлык? А может его украли? Да хватит меня пугать уже. Что случилось? У меня был любимый пингвин.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 Что опять случилось? Он опять украл моего Зега. Давай мы устроим ему ловушку. Окей. Вот я сделал клетку. Теперь будем его ловить на приманку. Прячься. О, еще озек. А, -а, -а, а, выпустите <свес> меня. Сначала верни моего зека. Забирай. Я еще вам отомщу. Мой зэк. Я отойду. Очень надо. Окей. Что за кривой пень? Ну и ладно. А, нога!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 Ура! Спасибо! Ух, у тебя есть робоксы? Да, есть. Но у меня нет. А что ты думаешь про сайты, где робоксы дают бесплатно? Или другие места? Это все обман. Пойдем я тебе покажу такое место. Смотри, при робокс. Что-то подозрительно. Ура! Робукс! Так и знал, я же предупреждал.